Всем привет, друзья! В этом видео хочу вам рассказать еще про один очень крутой видеорегистратор от компании Esdom модель M63. А крутой он тем, что у него очень ушительные характеристики, съемка в 4К, две камеры и многое другое. Обо всем по порядку, погнали распаковывать. А комплектация видеорегистраторов Esdom, как обычно, довольно-таки богатая. И первым нас встречает, естественно, камера заднего вида с очень длинным проводом, который подойдет для установки, наверное, в любой автомобиль. Сама камера выполнена довольно-таки качественно, в металлическом корпусе, можно установить как внутри автомобиля, так и снаружи, так как для этого есть специальный кронштейн. В комплекте также идет провод питания с разъемом Mini usb и зарядное устройство с дополнительным USB разъемом. А также специальная лопатка для укладки провода и крючки на двустороннем скотче для прокладки провода дополнительный двусторонний скотч и специальный кронштейн, который подсоединяется к регистратору с помощью которого можно установить его на лобовое стекло но как обычно в стиле SD в комплекте идет SD карта объемом на 64 гигабайта классом записи U3 что довольно таки очень круто также в комплекте есть две антистатические наклейки для установки видеорегистратора на лобовое стекло ну и, конечно же, сама инструкция, к сожалению, без русского языка. Но я думаю, что, в принципе, с этим регистратором можно и так разобраться, перейдя просто в его настройки. И самое интересное, это видеорегистратор. Выполнен он довольно-таки качественно, приятный внешний вид. На верхней части расположен встроенный GPS-модуль, также разъем для подключения дополнительной камеры и кронштейн для крепления на лобовое стекло. Сбоку расположен разъем мини usb для подключения провода питания, а также кнопка включения и выключения регистратора, которая также отвечает за функцию ОК, OK, если мы находимся в настройках. На боковой части расположены кнопки управления и разъем под SD-карту. На нижней части расположены специальное отверстие для охлаждения. Сбоку наклейка с названием компании ESDEM, а также с характеристиками питания. У регистратора имеется 3-дюймовый IPS-экран, к сожалению, не сенсорный, но очень качественный. Выполнен он в стиле 2.5D, по краям мы видим, что они скругленные. Ну и основная фишка данного видеорегистратора – это его камера. На лицевой стороне расположен огромный объектив шарнирного типа, который можно поворачивать, менять угол. Он довольно-таки небольшой, но очень удобно. В данной камере установлен сенсор Sony IMX415, что очень внушительно. Угол обзора основной камеры 160 градусов, съемка с максимальным разрешением в 4К. Производитель заверяет, что качество видео, что днем, что ночью очень хорошее. Это мы с вами проверим. Также слева от объектива имеется надпись SDAM, динамик и надпись 4K Ultra HD. Также забыл упомянуть, что видеорегистратор имеется встроенный Wi-Fi модуль. Вы можете установить специальное приложение SDOM на ваш смартфон, с помощью Wi-Fi подключиться к видеорегистратору и просматривать на телефоне фото и видеозаписи, а также их скачивать либо производить какие-либо настройки ну а теперь давайте подключим видеорегистратор и посмотрим на его настройки при первом включении видеорегистратор предлагает выбрать язык на выборы есть несколько вариантов на главном экране мы сразу же видим дату время отображение, что питание идет от сети, формат видео в данном случае 4К отсчет времени записи и в верхней части видим, что идет запись, также включен микрофон, режим обнаружения движения, режим парковки, GPS сигнал и то, что установлена флеш-карта. Переходим в настройки и мы сразу можем поменять качество записи. Здесь есть несколько вариантов. По умолчанию стоит качество 4К, можно выбрать 2К, Full HD, либо HD. Естественно, лучше выбрать, конечно, в 4К. Также есть цикл записи. Максимально 5 минут, минимально 1 минута или можно вообще отключить. Также можно включить функцию зеркальности слева направо, либо сверху вниз. Также есть функция VDR, которую можно включить либо выключить. При включении данной функции в ночное время суток качество записи будет намного лучше. Также есть парковочный режим. Можно настроить G-сенсор. Есть несколько опять же, значений. Высокий, средний, низкий, либо вообще отключить. Можно настроить экспозицию, также есть несколько вариантов. Функция распознавания движения, запись звука, штамп даты и времени, включить или выключить Wi-Fi, информация о GPS, можно зайти посмотреть сколько спутников ловят на данный момент. Единицы измерения скорости километров в час, либо мили в час, частота освещения 50, либо 60 Гц, настройка часового пояса. Установка времени, подсветка экрана, можно настроить опять же несколько значений Самое высокое значение 5 минут, самое низкое 1 минута, либо вообще отключить экран Включение или выключение звука клавиш Выбор языка, номерной знак можно настроить Кстати, функция очень удобная Если вдруг случилась какая-то ситуация на дороге и у вас указан номерной знак то, соответственно, он накладывается на видео, и когда вы будете предоставлять видео куда-то в ГИБДД, то на видео будет штамп вашего номерного знака. Напоминание об усталости. Напоминание о формате. Имеется в виду о форматировании SD-карты. То есть здесь можно настроить уведомление о том, через сколько отформатировать SD-карту. Место хранения, естественно, это SD-карта. Форматирование SD-карты. Установки по умолчанию. И версия ПО. Настроек видеорегистратора довольно-таки много, но из основных отмечу это качество записи, цикл записи, функция VDR, парковочный режим, G-сенсор, а также распознавание движения. Соответственно, все остальные настройки это уже второстепенные. Дополнительную камеру я установил на переднее стекло, так как заднее стекло у меня тонировано 5% пленкой и качество было бы очень плохое. Качество записи на основную камеру в дневное время суток очень хорошее. Номерные знаки различаются как и встречных автомобилей, так и впереди едущих автомобилей. В принципе, даже на дальнем расстоянии. У дополнительной камеры качество видео, конечно, будет немного похуже, но номерные знаки тоже можно рассмотреть. В ночное время суток основная камера справляется на отлично. Номерные знаки также хорошо распознаются. У дополнительной камеры, естественно, качество похуже. Но опять же, при желании номерные знаки можно рассмотреть. Есть, конечно, небольшой недостаток, что при свете фар вашего автомобиля номерные знаки будут немного засвечиваться. Друзья, подводя итог, хочу сказать, что видеорегистратор получился отличный, тем более за свои деньги. Качество видео в ночное и в дневное время суток очень хорошее. И также хочу сделать вывод, что... В целом, компания ESDAM выпускает довольно-таки хорошие видеорегистраторы в своем ценовом сегменте. Ссылку на видеорегистратор ESDAM M63 я оставлю в описании под видео. Друзья, если видео вам понравилось, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать свои комментарии. Также советую подписаться на мой канал в Telegram и группу ВК. Все ссылки у меня также есть в описании. Всем удачи на дорогах, всем пока!